Спасибо за планшет. Да, а что за надо, людям помогать. Хорошо, Там есть и новые вещи, совершенно инвестированные, Но это хорошее, все хорошо. хорошо. И есть этот... Ну, вилки, ножи там, если кого-то. Немножко все. все ну, Слава немножко все есть там. Спасибо вам. Да. Ну там только, знаете, что, хорошо. у меня мама старенькая была. Ну, пальто хорошее, отцов, пальто. Ну, они такие уже для взрослых людей, для стериков. Ну, хорошо. Найдется и для молодежи. Найдется. Да. На всем возрасте там. Да. Все. Всего доброго. Да. С Богом. До свидания. Да.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 Выходила, песню заводила, Про Степнова заварла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Аэропорт? Аэропорт? Аэропорт? Да, мы ждем в терминале. Мы сейчас с образом Причистой находимся в терминале, вот, выехали, теперь Пресвятая Богородица Спаси Нас. То есть икона не закреплена, поэтому мы немножко ездим из стороны в сторону. Пресвятая Богородица Спаси Нас. Для того, чтобы минометы не попадали, нужно перемещаться со скоростью 100 и выше километров в час. Поэтому... Ну, сейчас вот, нам подсказывают уже бывалые воины, что по нам стреляет танк. Ну, пока не попадает и не попадет. Я вам говорю, что верят все И все об этом Господи, спаси и сохрани я сто процентов уверен Каждый там вот так или вот так Лично я вот так вот Нечестно, честно, вот я Говорю, я не верю ни в Бога Я попал по своей берегу Пришел четыре раза в Донецк Нам дали ленточку Ленточку и крестик и вот, если я раньше одевал крестик на шею, он меня как бы душил, то сейчас нет. И вот у меня ленточка как первая так и осталась. У меня, я в танке горел, и я был не раненый, блин, не обожженный, блин, ну как-то Бог милого. Ты все грехи вспоминаешь, все грехи вспоминаешь, и клянешься, что будешь так не делать не будешь, и такие грехи вспоминаешь, самые незначительные. Там не болеешь, там на войне, там совсем ты другой, полностью другой. Да, ты, организм организм, ты меняешься, да. да меня а это... уже когда ты его различаешься на гражданку, раницка у тебя -то расслабляется, тогда у тебя начинают владить все бляши, которые у тебя есть. А сверху еще положили. Насаждение роз при Александре Тахарове он довел до трех миллионов роз, которые высаживаются в городе. Роза является символом города. И вот эти все поделки, они изготовлены из прилетевших вражеских снарядов, из гильз. И вот мастера изготавливают такие сувениры. Все собрано для того, чтобы создать здесь на базе этого центра музей боевой славы, и это все будут будущие экспонаты с фронта. И здесь часть обмундирования укропов, то, что было захвачено в блиндажах, в окопах, когда их вышибли. следующий горловка да? Сергиева посада да, бачка приехал я правильно да. Забыл, да? Да. Вот. вот это турникет и зиме может уже отложить да мы сейчас разделим тут больше mm -hmm. себя может очень качественно перерезать и руку и там и ногу и все как хочешь А Рисунки бойцам, ребят, забыли. Рисунки бойцам. Где Передали там? серьги в посаду. Женщина, которая одеяло загружала нам. Что mm -hmm. одеяло на госпиталь. Под, поднять бойцам. Да. Они. Это моя старшая дочка. Рисовала. Ребята, мы вас любим, гордимся. Ждем с победой. Спасибо. Наши смелые, наши храбрые, ждем вас с победой домой. Счастья, добра, победы. Здоровья и хорошего аппетита. А, а, а и хорошо отметить Новый год. Любви, чтобы родные ваши не болели. Всего самого-самого, а кто ест, тому приятного аппетита. Даша, 10 лет. А сало почем? Какое? Такое. Это 550, 480, 450. От прихожан храма Бого... покровом Пресвятой Богородицы и от храма знамения иконы Божьей Матери от прихожан бойцам на линию фронта. Но мы получили да. посылку, но ты красивый, правда, братан. Вот, благодарим жителей. Сергиево Посада, которые собрали более ста одеял. Вот. Передаем эти одеяла для бойцов. Это поедет и в Попасную. Вот. Светлана как раз а, сейчас едет на передовую. Да, и да, да, да, да. вот и. Светлана спать хотела вообще. Да. Ну, что делать? Спасибо да. вам большое, ребят. И, и вот даже детский сад. приятная, да, Калужская область детский садик шоколадки для бойцов стельки да куда ты сейчас поедешь что это за место Я ну то есть поеду... как, как там легко туда добраться там асфальт прям нет, да? добраться туда нелегко там тонут камазы кое-где нас вытаскивают уже броней, ребята там нет города город полностью разбит туда сейчас пойдет вот нашли дома выглядят вот как кучкам просто мусора там и... ни света нет ни воды нет там нет э, людей люди оттуда выехали кто погиб кто выехал солдатам нашим конечно там тяжело очень тяжело там и сейчас опасно работает постоянная авиация но можно сказать где это район хотя бы придумал это город попасная город который был Зрелище, конечно, очень печальное. Но мальчики наши вот это вот как раз ими поднимет боевой дух. Спасибо, Спасибо, Господи. Вам, это роддом, которого уже давно нет, разбомбили. А вот рядышком детский садик. Проходь. Едет, у нас тут асфальта нет, у нас пока грязь, во дворе вот еще покиняется. Тушенка, буга. поделите. Хорошо. Потом подоградки и пришлешь, потом пришлешь. Да. Сад находится в городе Горловке. Совсем недавно он находился очень близко к передовой. Мы сейчас немножечко отогнали курахов подальше. Но все равно слышны глухие звуки канонады. Большое спасибо кто помогает нашим детям, нашим родителям, нашим местным жителям в данное тяжелое время. Ну, благодаря этой помощи мы держимся. Вы нам помогаете, без вашей помощи, конечно бы, ничего бы этого не было с 2014 -го года. Только благодаря России мы все это держимся. Прилет в детский сад. 152-й или 155 -й. снаряд на крышу, подарок детишкам от украинских вояков. Еще один прилет на крышу в детский сад. Все ждут, спрашивают, когда вы открываетесь. Девочки, сегодня она не закончилась к тому же согласны и так идти, уже тяжело. Особенно у кого двое-трое детей. Мы, мы надеемся все равно, мы ждем рады, счастливы, все равно. Люди жили во время войны, мы тоже стараемся, руки... Вот, знаю, иногда да? хочется, уже казалось бы, все, уже ничего не, хочу, не буду делать, не хочу, все равно устаешь, идешь потому что надо. Пригласили нас в гости. Рождество, все. Мы поехали в гости. И за эту ночь, пока мы, мы, там, мы были с ночевкой, украинская армия заняла вот эту серую зону. И когда мы оттуда выезжали, уже там была Украина. То есть линия разграничения. Были посты. Поставили все буквально за сутки. За сутки. Очень много военных. Военных разных сословий, разных национальностей. Издала майор Ганс фон Динь -динь Это здорово, что прочими... в Канаде. Да, вот здесь написано, где. Вот и куда закладывать бомбы, как э, ну много чего, как изготавливать коктейли молотого. Это вот это мы учили. Это мы учили в школе. Удобно. Удобно будет? Ага, все, я должна сейчас да. выбегать на машине. И... А, ну, да. да. да. ну, Чтобы до да, посемейному, да, тут закрылись, да, никого нет. Они уже все, Ну вот так, как здесь, я нигде не да, это понятно, это понятно, ну. Ой, ты песня, песенка девичья, Перейти за ясным солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничи от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничи От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь. Катюша сбережет.